привет друзья многие начинающие пользователи боятся вышивать на как им кажется сложных тканях к одной из таких тканей относится махровая а на самом деле все легко и просто и совсем не важно полотенце это или халат ткань то одна и отличается на только плотностью для этого мк я взяла обычные махровые полотенце махровая поверхность на которой будет выполняться вышивка у него с двух сторон так что полотенце достаточно плотная для работы вам понадобится отрезной никливый стабилизатор плотностью 26 грамм, клей-спрей Гуноут временной фиксации, водорастворимая спиртовая пленка и нижняя нить для машинной вышивки. В качестве верхней нити я использовала невероятно матовые устойчивые к стирке нитки Madeira Frosted Matte. Мне показалось, что никак нельзя кстати подойдут махровой ткани. Запяльте в пяльце стабилизатор. Пока запяливаю, поясню, почему взяла стабилизатор такой плотности. Дело в том, что махровая ткань достаточно устойчива к стягиванию. Вышивке предстоит всего лишь одну надпись. Так что стабилизатор такой плотности вполне справится с задачей. Поверх стабилизатора тонким слоем нанесите клей-спрей. И расположите изделие в пяльцах лицевой стороной вверх. Если вы начинающий пользователь и вас смущает такое вольное расположение материала, или, к примеру, у вас тяжелый халат, то зафиксируйте его булавками. Снова нанесите тонкий слой клея и спрея и положите сверху водорастворимую пленку. По-хорошему водорастворимая пленка должна покрывать только место вышивки. Плюс-минус полтора сантиметра на промах. Но если у вас пин пинпоинт в машине, то вы вряд ли промахнетесь. Но об этом дальше. А сейчас с помощью линейки определим ширину будущей вышивки. У меня ширина махровой полосы 30 мм. Значит надпись сделаю где-нибудь 29-28 Теперь можно перемещаться к машине. В вашей вышивальной машине наверняка имеется встроенный шрифт с кириллическими символами. Используйте его для создания произвольной надписи. С помощью функции редактирования, если необходимо, поверните шрифт и измените его размер, если он превышает желаемый. Вот теперь мое самое любимое расположение вышивки на изделии с помощью Pinpoint. Обратите внимание, я даже ничего не чертила. У меня есть полоса для вышивания, она и будет ориентиром. Переходим в режим редактирования, точное расположение, расположение по растровым точкам. Кликните по верхней правой точке и с помощью верхнего регулятора, расположенного на корпусе машины, а также поднимая и опуская маховое колесо, переместите точку так, чтобы она казалась на 1-2 мм выше от нижнего края махровой полосы. Отлично, фиксируем положение. Теперь выбираем нижнюю правую точку и с помощью верхнего регулятора перемещаем точку так, чтобы она казалась на таком же расстоянии от края, как и первая. Офиксируем и переходим к вышиванию. Если все сделано правильно, то вышивка окажется точно в заданной области. А благодаря правильно подобранным материалам и еще и качественной, кстати, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, вы перейдете к статье, в которой сможете познакомиться с основными правилами вышивания на махровой ткани. А также посмотреть варианты вышивки, которые получаются, если не соблюдать технологию. По окончанию вышивки вспомогательные материалы удаляются и проводятся в ВТО чтобы придать изделию законченный вид. Хорошего дня!